Как построить бассейн? Если вы решили делать бассейн... Семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот этот элемент называется крокодил. Она мне хватило полтора куба бетона. Аккурат, аккуратно. Вот так выглядит усиление углов. Ну что, вот и готов наш бассейн. Сейчас я вам его покажу. Как построить бассейн? Привет! С вами я, Андрей Чирова, и наш канал о строительстве. И сегодня я вам расскажу, как построить бассейн, начиная от того, как выкопать котлован, заканчивая тем, как выбрать материалы. Три бассейна я построил за этот год, и мне есть что вам рассказать. Будет очень интересно, смотрите до конца, оставляйте комментарии, задавайте любые вопросы, ставьте свои лайки и подписывайтесь. Погнали! Есть два основных вида бассейнов – из композитной чаши и из бетонной чаши. В чем у них отличие? Бетонную чашу можно лить на любом этапе строительства, и бетонная чаша она более долговечная. А композитная чаша, она более красивая, более презентабельная, ее гораздо быстрее можно смонтировать, но у нее есть свои нюансы. Если у вас готов участок, то композитную чашу сюда уже не поставишь. Если с композитной чашей что-то случилось, то ремонт ее будет очень затруднителен. А бетонная чаша, она более долговечная, более прочная и ремонта ремонтопригодная. Поэтому я свой выбор остановил на бетонной чаше. Итак, я выделю для вас по три плюса у каждого бассейна. Первый плюс композитных бассейнов – быстрый монтаж. Второй плюс – абсолютно различные формы, какие бы вы ни захотели. И третий плюс – возможные варианты цвета, начиная от голубого, заканчивая пестрым, березовым. Плюсы бетонного бассейна – надежность, прочность, и возможность монтажа на любом этапе строительства вашего дома. Выбирайте сами. Ну что, доброе утро. Сегодня начинается строительство бассейна. Я буду снимать об этом серию и покажу вам шаг за шагом. Но все, как всегда, начинается с разметки. Вон веревкой мы разбили контуры нашего бассейна. Сейчас будут идти земляные работы. Работы. Ну и, соответственно, после земляных работ будем вязать каркас. Если вы решили делать бассейн, когда у вас уже готово благоустройство, то обязательным пунктом работ будет перенос капельного полива, его новая сборка, закрепление его к стенкам котлована или в новые траншеи Друзья, очень важной составляющей является работа нивелира. При помощи нивелира мы отбиваем уровни высот, проверяем при помощи рейки, отметку нашего фундамента. Особенно эта важность, фундамент находится выше уровня земли. И для того, чтобы мы отбивались не от земли, от поверхности земли, а именно по отметкам, для этого идет работа рейкой и нивелиром. После того, как земляные работы выполнены, происходит ощебенение, подготовка основания под заливку под бетонки. Ну что, мы подошли к ответственному моменту, это к гидроизоляции чаши бассейна снаружи. Гидроизоляция очень важна. Если у вас есть на участке грунтовые воды, или даже если их нету, мы должны быть застрахованы от того, что вода попадет в чашу бассейна. Для этого делается наплавляемая гидроизоляция в два слоя. Вначале гидроизолируется под бетонка, Затем устраивается дно нашего бассейна, плита бассейна, стены и гидроизоляция. Она сейчас специально сделана с запасом. Она потом отворачивается, и к ней уже стыкуется гидроизоляция стен. Ну что, вот и готов наш бассейн. Сейчас я вам его покажу. Как вам? Шучу, конечно. Ну что, пойдемте посмотрим, что у нас получается. Мы подошли как раз к тому моменту, когда необходимо начать изготавливать каркас для плиты. Поэтому мы вяжем каркас из 12-й арматуры. Шаг этого каркаса 20 на 20 сантиметров, и в этом каркасе обязательно нужно будет предусмотреть а, закладные под все необходимое оборудование, но ну, в нашем случае это будет только слив, поэтому под него мы сделаем закладную. Так, установка каркаса идет полным ходом, это как раз закладная деталь под слив размером 300 на 400, и из нее выходит труба, по которой будет производиться слив воды из будущего бассейна. Очень важно трубу устанавливать а не по центру закладной детали, а немножко сбоку, для того, чтобы потом можно было удобно подсоединить трубу к сливу через уголок. Итак, процесс строительства – это всегда процесс, сопряженный с работой техники. Для заливки нашего бассейна а, необходим бетонный насос с вылетом стрелы не менее 40 метров. Сейчас происходит его установка, определение точек, где он должен стоять, и будем ждать миксера, который будет подвозить бетон. о том, как делать усиление углов при вязке каркаса на бассейн. Углы мы усиливаем для того, чтобы придать жесткость нашему каркасу, а соответственно, прочность нашей будущей конструкции. Поэтому усиление углов делается либо через привязывание углов из арматуры, либо через привязывание P-образных элементов к арматуре. Вот так выглядит усиление углов, когда дополнительная арматура согнута уголком, и привязаны к основному каркасу угол размером 30 на 30 и так сделано на каждом ряду арматуры это обязательное условие для сильного и прочного каркаса как выдержать расстояние между двумя рядами арматуры на стене внутренняя стенка арматуры и наружная стенка арматуры вот такие перемычки которые делаются из арматуры более тонкого диаметра либо из катанки они нагинаются в виде буквы П и монтируются через ряд арматуры по горизонтали. Если творчески подходить к процессу, то можно придумывать новые элементы. Вот этот элемент называется крокодил. Его согнули аж с 12 арматура. Крокодил делает ваш каркас более прочным и даже, наверное, не прочным, а жестким. Когда арматура установлена. Связан каркас для стен, тогда начинается монтаж опалубки. Опалубка должна быть смонтирована жестко, уровень, аккурат, аккуратно. Каждый лист ламинированной фанеры скреплен между собой брусками, посередине каждого листа ламинированной фанеры еще должны быть бруски как вертикально, так и горизонтально. Перед установкой внешней стены опалубки делаются закладные, в данном случае под вот фонари. Диаметр фонарей 300 миллиметров. Закладная состоит из трех, из трех слоев XPS -а толщиной 40 миллиметров, и они притянуты еще одним слоем фанеры к внутренней стороне опалубки. Здесь у нас закладные под форсунки. Форсунки будут подавать воду в бассейн. Размер форсунки 10 на 10. Из противоположной стороны бассейна. У нас монтированы закладные под скиммеры. Размер закладных 300 на 500. Вот одна закладная коробочек, вот вторая закладная. залили. Первый миксер выгрузился. Сейчас тот бетон, который под наружу, мы уравняем, собираем, закидываем назад в стены и внутри сейчас будем вибрировать плиту. Чем гуще бетон, тем легче его таким образом принимать. Что, уже вечереет она мне хватило полтора куба бетона поэтому пришлось задержаться отсюда мораль 7 раз отмерь один раз отрежь Перепроверяйте объем бетона когда заказываете ее на любую строительную конструкцию иначе потом будете сидеть и ждать ну что самый такой интригующий момент это когда идет разопалубливание чаши и мы смотрим какая чаша получилась вот в данном случае внутренний слой опалубки уже демонтирован. У нас ровенькая аккуратная чаша, залитая методом сапожка без холодного шва. Когда разопаловка бассейна произведена, самое время произвести наружную гидроизоляцию. Для этого мы берем битумный праймер. Вот он в ведрах. Битумным праймером мы обрабатываем чашу бассейна до уровня земли. То есть все, что выше... Это уже чаша будет находиться выше уровня земли. И далее по нанесенному праймеру мы наплавляем гидроизоляцию вот таким образом. Очень важно, чтобы внизу гидроизоляция находила на тот слой, которым мы гидроизолировали плиту. И тогда с гидроизоляцией все будет в порядке. Ну что, с момента того, как мы начали строить бассейн, и до того момента, как мы делаем обратную засыпку, у нас прошло два месяца. Сейчас наша задача до дождей. Закончить земляные работы, проложить все необходимые траншеи, закладные под коммуникации и дальше заниматься уже подключением, подведением воды, тепла и оштукатуриванием чаши. Так, обратная засыпка практически уже на финише. Вот эти три трубы, они выведены для электрического провода от фонарей, поэтому с запасом вот здесь у нас выведена труба для того чтобы сделать разводку под скиммера и все эти трубы они сведены в техническое помещение вот так они все в траншею сведены и пошли вот сюда и здесь они зайдут дальше в техническое помещение вот такая картинка так получилось, что пока мы строим один бассейн, у нас уже подоспел заказ на второй бассейн. И это будет принципиально два разных бассейна. Ну, здесь следует сказать, что есть бассейны разные по геометрической форме. Есть бассейны с подогревом и без подогрева. Есть бассейны закрытые и бассейны открытые. Все это необходимо учитывать перед тем, когда вы решили все-таки построить бассейн так вот сейчас мы едем на объект для того чтобы начать строительство нового бассейна там уже выемка грунта будет происходить механизированным способом экскаватором выкопана земля после чего будет происходить устроиться железобетонная чаша Ну что, земляные работы выполнены. Доработка грунта вручную окончена. Сформирован рельеф будущего бассейна, точнее его плиты, и проведена трамбовка щебня. Обязательно следим, чтобы было протрамбовано, уплотнено. Опять же, проверяем отметки и только после этого заливаем бетон. Монтирована гидроизоляция в вот два слоя с перехлестом обязательно монтируется в шахматном порядке, чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию будущего бассейна. Сейчас идет подготовка арматуры для вязки каркаса. Ребята вон вяжут. И у нас начнется сборка каркаса для заливки плиты нашего будущего бассейна. Итак, заливки бетона готовы. Бетон сделан на отсеве, поэтому не сразу он идет. плита будет шикарная. 300 сделанные над севером. Сам бежит, сам укладывается. Ребята стоят, прохлаждаются Всегда нужно быть готовым к тому, что может возникнуть проблема. И эту проблему надо знать, как решить. Так у нас произошло на этом объекте. У нас стрельнула опалубка и бетон начал выдавливать опалубку вовнутрь. Мы приняли решение продолжить заливку бетона, дабы хозяину не оставить груду бетона, а после этого уже выравнивать стены. Я сейчас вам покажу, что получилось и что мы будем делать дальше. Итак, что мы увидели после того, как сняли опалубку? Мы увидели бетон который был выдавлен внутрь бассейна. Но так как с каркасом у нас все хорошо, и арматура сделана правильно и добротно, мы решили просто срезать лишний бетон и потом его отштукатурить. Что получил заказчик? Он получил просто некрасивый бетон. Любая чаша бассейна перед облицовкой оштукатуривается и гидроизолируется. Поэтому все эти неровности уйдут в процессе оштукатуривания. Итак, я вам показал, как построить бассейн из бетона. Потом наступит весна, мы расконсервируем бассейны и сделаем облицовку. Но это будет уже совсем другая история. А сейчас самое главное запомните, что на канале Андрея Чирвы мы о стройке знаем. Все.